этому месту уже пять веков до конца ее жизни он обязан был ее содержать и обеспечить я зелёпую в гору уже мозги у меня отказывают Фу. они стояли значит в гаремах в женских все маршруты протяженность их около 7 километров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 состоялась, а потом начиналось все самое интересное. До конца ее жизни он обязан был ее содержать и обеспечивать.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 Летать нельзя. Смотрите.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 в скалу в домиках можно купить какие-то коржики выпечку масло сувениры тоже продаются конечно же прям прямо здесь мне предлагали и лаванду и мы что только не предлагали если вы хотите покушать здесь вот в таком туризском стиле сразу всякие кофейни я пока гулял тоже проголодался поэтому мы с вами зайдем на перекус